Здравствуйте! Поздравляю всех с новым 2018 годом! В сегодняшнем видео расскажу вам, во-первых, почему банки не торопятся снижать ставки по старым кредитам, выданным ранее от 12% годовых и выше, до сегодняшних 9-9,5 годовых. Во-вторых, в каком банке можно очень быстро снизить немножко свои проценты по своему кредиту и что нужно для этого сделать? Посмотрите это видео и вы узнаете про это. В разное время в банках ипотечные кредиты выдавали под разные проценты. Занимаясь рефинансированием кредитов, мне встречались даже по 17% годовых. Сейчас, как знаете, ставки на уровне 9-9,5% годовых. Как-то в разговоре с одним из представителей банков, я спросил, а почему банки сами не снижают процентные ставки? На что мне ответили. А зачем? Люди очень инертны. Они живут по принципу работа, дорога, дом, сон. И если их не трогать, они спокойно платят по старым ставкам, по своим кредитам. Вот. В это время банк получает сверхприбыли. И только один из ста человек уходит в другой банк. Тут я соглашусь, ведь для перехода в другой банк нужно найти банк, который будет готов рефинансировать вас под 9-9,5% годовых. А не так, как некоторые банки зазывают к себе, подставку в 11-12% годовых, выдавая это за сверхпредложение. В то же время можно еще получить и такое интересное предложение, что в тело ипотечного кредита, если у вас есть потреб-кредит, выданный по 23% годовых и выше, догнать его в ипотеку. И получится... Например, у нас были такие сделки, когда приходят люди с ипотечным кредитом и с потребительским. Сумма общего платежа 40 тысяч в месяц. После рефинансирования у них общая сумма была 20 тысяч. Экономия, сами видите, очень большая. Но чтобы все этого добиться, надо побегать, собрать бумаги, потратить время. А когда все налажено, все так лень делать. Кроме того, многие не считают цифры. Например, разница в 3 тысячи в платеже, умноженная на 20 лет, это будет равно 720 тысяч рублей. А еще сложнее увидеть разницу в экономии, когда идет снижение не суммы платежа, а срок. Например, когда снизили кредит с 25 лет до 12, получили экономию в разницу в 13 лет. А в деньгах это выразилось в тысяч с суммы кредитов тысяч. А теперь хорошая новость для тех, у кого кредит взят в Сбербанке. Сбербанк снижает ставки по кредитам, которые выданы более чем 12% годовых. До 12%. Для этого вам нужно прийти в Сбербанк, подойти к представителю Сбербанка, который встречает вас на входе, и обратиться к нему с просьбой, что хочу понизить процентную ставку по своему кредиту. Он объяснит вам, куда пройти. И вы там напишите уже заявление. Также, если у вас сохранились контакты менеджеры, через которые вы работали, вы можете набрать его и попробовать проконсультироваться. Вполне возможно, он вам подскажет, как лучше подойти и все это сделать, в какое время. Кроме того, не забывайте, в нашей стране падают ставки еще. Вполне возможно, что после очередного снижения Сбербанк снизит еще ставку ниже, чем процентов по простому заявлению. Поэтому не поленитесь в этом случае зайти к ним и спросить. Потому что информация, которую я сейчас даю, она актуальна на начало 2018 года. Ну а если у вас возникли вопросы по рефинансированию, или вы хотите узнать, сколько вы можете сэкономить, вы можете записаться на консультацию к нам по телефону. Город Саратов, код 8 2, и телефон нашей фирмы 44 76 62. Ждем, звоните.